Приветствую вас в третьем уроке курса по созданию схем от CandyFrame. Меня зовут Марина Сорокина, я являюсь автором проекта. Сегодня наш урок будет посвящен подбору цветов и отрисовке крестиков. Я расскажу о способах подбора, о том, как образуются различные оттенки, затрону немного теории и покажу, как проходит мой процесс отрисовки крестиков в схеме. Приступим! Я продолжаю отрисовку сэмплера со сладкой ватой. Я приступаю к отрисовке крестиков уже после того, как закончила рисовать бэкстич. Делаю я именно так, потому что перекрыв крестиками подложку, исходник больше не будет видно, а вот бэкстич всегда будет отображаться поверх крестиков. В прошлом уроке я показывала, как очистить палитру от неиспользуемых цветов. Если вы еще этого не сделали, советую сделать это сейчас, перед тем, как вы начнете рисовать крестики. Это нужно для того, чтобы в палитре не находились цвета, которые вы не используете и не занимали в ней место. В противном случае, если вы случайно поставите крестик одним из этих цветов, потом он обязательно всплывет в ключе к схеме и добавит вам дополнительных хлопот. После того, как палитра очищена, переходим к самому подбору. Казалось бы, самый первый и понятный вариант это открыть палитру и начать подбирать цвета на глаз. Но, так как у вас еще нет опыта в подборе цветов на глаз, я советую воспользоваться автоматическим подбором цветов. Он осуществляется с помощью пипетки, которая расположена в окне с настройками фонового изображения. Как видите, пипеток тут две. Они немного отличаются. Для начала нам потребуется только левая. Для чего нужна правая и как ей пользоваться, я расскажу позже. Итак, я выбрала левую пипетку и ставлю крестики в тех местах, куда приходятся основные цветовые пятна. Объясню. Мне нужно подобрать цвет к голубой сладкой вате. Мысленно я поделила этот участок на три основных цвета. Светло-голубой, голубой и переходный. Каждый из этих участков можно заполнить одним номером цвета. Поэтому моя задача сейчас найти эти три цвета. И сначала я пробую сделать это с помощью пипетки. Я кликаю ей там, где каждый из цветов кажется наиболее явным. Сначала в самый светлый участок, затем в переходный и потом в голубой. Кликаю несколько раз, чтобы программа мне подобрала несколько разных вариантов. Чтобы подбор цвета был максимально эффективным, старайтесь кликать в то место рисунка, где нет слияния цветов и пересечений с контурами. Если вы кликните пипеткой именно в ту клеточку, внутри которой есть разные оттенки и контуры рисунка, программа обобщит все цвета, находящиеся в этой клетке, и выдаст вам совершенно не то, что вы ожидаете. Поэтому найдите участок чистого цвета и смело кликайте по нему пипеткой. Бэк на подбор цвета не влияет, поэтому можете не переживать. Не проводите мышкой по всей работе сразу, в таком случае палитра заполнится разнообразными оттенками, это вас только запутает. Если вас, как и меня в данном случае, не устроили цвета, которые предложила программа, переходите к следующему шагу. Я открываю палитру и глазками ищу наиболее подходящий цвет. Предпросмотр цвета можно сделать удобнее, кликая на каждый потенциально подходящий оттенок. Так он отобразится в более широком окне. Я нашла подходящий цвет номер 747 и добавила его в палитру. Вы помните, что я ищу три цвета, и мне нужно, чтобы они сочетались между собой и плавно переходили друг в друга. 747 цвет будет самым светлым. Я рисую добавленным цветом небольшой участок крестиков, тем самым начинаю делать растяжку цвета. Обратите внимание на то, что часть цветов внутри палитры в программе уже сгруппирована по оттенкам, образуя те самые растяжки цвета. Группа розовых с красным оттенком, отсортированных от светлого тона к темному. Группа розовых с сиреневым оттенком. Розовые, уходящие в бордовый, то же самое с фиолетовыми, голубыми и зелеными. В этом плане палитра нам очень помогает, так почему бы этим не воспользоваться? Можно смело брать соседний цвет на тон темнее или светлее и быть уверенными, что переход цвета будет хорошим. В моем случае цвет 747 является самым светлым из данной растяжки голубых. За ним следует цвет 3766. Как видите, они достаточно сильно отличаются друг от друга по тону, по насыщенности. Поэтому я решаю поискать переходный между ними цвет в другом месте, на палетку левее. Я выбрала цвет 827, пробую нарисовать им участок рядом с первым цветом. И понимаю, что они совсем не подходят друг другу по оттенку. Давайте разберемся в этом подробнее. Оценить сочетаемость цветов можно по нескольким параметрам. Во-первых, это теплота или температура цвета. Наверняка вы знаете, что существуют теплые и холодные цвета. Теплые ассоциируются у нас с огнем и солнцем, а холодные с водой и льдом. К теплым цветам относятся красный, коричневый, оранжевый, желтый и различные их вариации. К холодным цветам в свою очередь относятся синий, голубой, фиолетовый и зеленый. На мой взгляд, разница температуры хорошо видна на примере оттенков серого цвета. Слева теплые цвета, которые образовались путем добавления к основному серому цвету желтого, а справа холодные, образованные путем добавления к серому синего цвета. Проецируя на палитру цветов DMC, можно увидеть, что палетка с 762 номера по 3799 являются холодными оттенками. А номера с 3072 по 844 теплыми серыми оттенками. Во-вторых, сочетаемость цветов зависит от оттенка цвета. Оттенок от слова «тень», то есть при добавлении в основной цвет черного или белого, образуется совершенно другой оттенок. Например, красный цвет может иметь такие оттенки как бордовый, алый, морковный, ржавый, гранатовый, вишневый и множество других. Синий цвет может иметь такие оттенки, как голубой, васильковый, цвет морской волны, циановый и так далее. Углубимся немного в теорию. Существует система кодировки цветов RGB. Наверняка вы встречали эту аббревиатуру. Расшифровывается она как Red Green Blue, то есть красный, зеленый, синий. С помощью разных комбинаций красного, зеленого и синего можно воспроизвести любой существующий цвет. В программе CrossTech Pro каждый цвет закодирован в RGB, что позволяет вам воспроизвести этот цвет в любой другой программе. Вам просто нужно знать формулу цвета. Например, красный цвет имеет формулу 255 красного, 0 зеленого и 0 синего. Чистый красный цвет. Все логично. Что происходит при добавлении в красный синего цвета? Он постепенно становится розовым, а потом сиреневым. Если мы будем добавлять сюда зеленый, Цвет постепенно будет светлеть и превратиться в белый. Таким образом, белый цвет будет иметь значение 255 красного, 255 зеленого и 255 синего соответственно. В палитре DMC есть три белых цвета, на первый взгляд кажущиеся абсолютно одинаковыми. Если вы не можете отличить их на глаз, посмотрите на кодировку. Видно, что по-настоящему белым является бланк которые имеют равные значения красного, зеленого и синего, максимально приближенные к цифре 255. В то время как у 3865 значение синего меньше остальных двух цветов, что означает наличие желтого оттенка. А у номера B52, наоборот, синего больше, чем красного и зеленого, что говорит о наличии синего оттенка в цвете. Значит, 3865 подойдет к теплым оттенкам цветов, а B5200 – к холодным. Черный цвет имеет кодировку 0,0,0. В палитре DMC самым черным является номер 310, имеющий равное значение красного, зеленого и синего, по 33 соответственно. Кликая по любому цвету в палитре, вы можете узнать его кодировку в нижнем левом углу программы. Например, цвет 973 имеет кодировку 255,207,0 и практически соответствует чистому желтому цвету, который получается при смешивании чистых красного и зеленого. То же самое можно проделать с остальными цветами. Самым зеленым, например, является номер 703, самым красным – 666, самым синим – 995. К чему я все это рассказываю? Дело в том, что не всегда сочетание оттенков можно определить на глаз. Вы подбираете несколько оттенков, которые на ваш взгляд друг другу подходят, но здесь имеет место индивидуальное цветовосприятие, а также яркость и контрастность вашего монитора, за которым вы работаете. На одном мониторе вы подберете один цвет, а на другом можете подобрать другой. В таких случаях я предлагаю вам ориентироваться на кодировку. Давайте разбираться на примерах. Сначала посмотрим на мои голубые цвета, которые я определила как неподходящие друг другу. Нарисуем участок 747 цветом. И рядом с ним участок 827. Мы сейчас не берем в учет насыщенность цвета, а только оттенок. На мой взгляд, разница между цветами очевидна. 747 уходит в бирюзовый, а 827 в сине-фиолетовый. Если вы этого не видите, в таком случае можно воспользоваться подсказкой самой палитры в программе. Возьмите самый темный цвет из палетки, чтобы понять отличия. Например, у 747 цвета в палетке самым темным является 3765, а у 827 цвета – 824. -й. Я нарисую каждым из них по участку крестиков рядом с предыдущими. Теперь разница заметна. Чтобы в этом убедиться, посмотрим на кодировку данных цветов. В 37.65 совсем нет красного. Он состоит только из зеленого и синего в соотношении примерно 2 к 3. То есть зеленый имеет большое влияние и уводит цвет в голубой. В 824, в свою очередь, влияние зеленого на синий примерно 1 к 2. Это выводит на передний план и придает глубины именно синему цвету. А красный в составе дает немного сиреневого. Понимаете, о чем я говорю? Давайте рассмотрим еще один пример. Когда цвет в палитре либо не имеет растяжки, либо внутри растяжки нет нужного вам тона, и вы не можете взять более темный или более светлый, чтобы определить оттенок. У нас есть небольшая палетка из трех цветов розового оттенка с 38 по 3831, которые расположены отдельно от всех других розовых. Цвета этой палетки довольно насыщенные. Что же делать, когда вам нужен переход в более светлый цвет? Какой оттенок розового выбрать в таком случае? Я предварительно добавила практически все розовые цвета из верхней строки в программе в палитру, чтобы подобрать самый подходящий к 3833 цвет. Я воспроизведу растяжку цветов из розовых палеток палитры. Располагаю их от самого светлого к темному, таким образом, чтобы номер 3833 располагался рядом с каждым цветом. Посмотрите, насколько отличаются друг от друга оттенки, казалось бы, одного розового цвета. Мы сразу видим, какие оттенки ближе всего к 38-33. Это группа цветов с 963 по 961 и с 818 по 335. -й. Понять это можно по темному цвету из растяжки. Они практически сливаются с 3833. Так как мы ищем светлый цвет, то возьмем, Светлый из обеих палеток, а именно 3716 и 3326. Рядом с 3716 нарисуем 3833, оставив между ними пространство для бленда. Чтобы создать бленд, встаньте на пустую ячейку в палитре и обратитесь в меню «Палитра» — «Смешать текущий цвет». В появившемся окне мы можем выбрать номера цветов для смешивания. Выбрать можно, вводя номер цвета через кнопку «Найти», или кликнув на нужный цвет в палитре. Ячейка, в которую будет добавлен выбранный цвет, выделена красным прямоугольником. Программа сразу покажет вам, как будет выглядеть смешанный цвет окошком ниже. Если вас устраивает бленд, нажимайте ОК, и новый цвет добавлен в палитру. Заполним промежуток между 37.16 и 38.33 нашим блендом. Цвета имеют плавный переход и сочетаются друг с другом. Давайте проделаем то же самое с 33.26. Рисуем им участок крестиков, оставляя место для бленда. Затем рисуем 38.33 рядом. Создаем из этих цветов бленд и заполняем им промежуток. Давайте проверим по кодировке корректность подбора оттенка. Посмотрите на соотношение красного, зеленого и синего в 38.33. Я вижу, что синего примерно на 20 единиц больше, чем зеленого, а красного примерно на 100 единиц больше синего. Обратите внимание, что во всех цветах, что мы подобрали, сохраняется такое же соотношение RGB. Подведем итог. Для подбора цвета можно воспользоваться пипеткой. С помощью нее программа подберет вам цвета автоматически. Даже если они окажутся не совсем подходящими, это вас направит в нужном направлении. При подборе цветов на глаз учитывайте температуру подбираемых цветов и их оттенок. Температура – это теплота цвета. Теплые цвета имеют желтые и красные оттенки, а холодные – синие и голубые оттенки. Пользуйтесь подсказками самой программы и выбирайте цвета из растяжек оттенков в палитре, так как они уже отсортированы по насыщенности. Также, если у вас есть живая карта цветов DMC, не забывайте туда заглядывать. Там вы видите настоящие цвета, которые могут отличаться от электронных, от тех, что мы видим в программе. И они также сгруппированы по оттенкам. Проверить себя можно по кодировке цвета в программе. Смотрите на соотношение красного, зеленого и синего, входящих в тот или иной цвет, и поймете, правильный ли оттенок вы подобрали.